Всем привет, квартира в Мацесте с ремонтом, цена подарок судьбы. И начну я свой обзор с дороги, двигаюсь я с микрорайона Бытха в сторону Адлера, а точнее в сторону Мацесты по Куротному проспекту. Засекаю счетчик, сколько займет дорога до Мацесты, и, собственно, до самой квартиры. С левой стороны санаторий Орджоникидзе. Это первый поворот в микрорайон Приморье. С правой стороны районисон Лазурная. Апартаментный комплекс Актер Гэлакси. Слева жилой комплекс Сан-Сити, который еще не веден в эксплуатацию. Как надоел дождик в этом сезоне, честное слово. Зима вообще какая-то прям затяжная и дождливая. Вот у нас, видите, снимают хороший асфальт и меняют на хороший асфальт, то есть меняют зимний асфальт на летний. Пишите в комментариях, у вас также происходит? Зачем снимать хороший асфальт и менять его на хороший? Неужели нельзя освоить бюджетные деньги там, где действительно нужен асфальт? Ну сколько получилось отбытки? 2,9 километра до съезда. Отсюда берет свое начало тропа Теренкур, про которую я часто люблю рассказывать. Три километра, в общем, получилось до съезда на Мацесту, и чтобы вы понимали, от микрорайона Бытха до самого центра Сочи, ну не знаю, давайте назовем центром Сочи, он же у всех по-разному, кого-то ЖД вокзал, у кого-то там, ночью ну, в общем, остановка театральная, так вот, до остановки театральной 3 километра. Это значит, что от Мацесты до остановки театральная всего 6 километров. Двигаемся мы сейчас по аллее Челтенхема, поехали мостик через речку Мацеста. Кстати, с левой стороны сейчас очень красивая, благоустроенная набережная речки Мацеста. Давайте я вставлю несколько красивых кадров со своего архива. Здесь же на этой набережной располагается сельскохозяйственный рынок. Над нами был дублер курортного проспекта. И с левой стороны палаточки, но ну, там же детские спортивные площадки. С правой стороны жилой комплекс Челтенхем. И, кстати говоря, набережную ее продолжают благоустраивать вплоть до знаменитой мацестинской лечебницы, собственно, где и располагается квартира в Мацесте с ремонтом «Цена» подарок судьбы. Вот работы ведутся по благоустройству набережной, все уже выложили брусчаткой, что с левой стороны, что с правой стороны. Очень здорово. То есть, живя в Мацесте, можно бегать до тропы Теренкур, вплоть до Бытхи. Вот это маршрут, я понимаю. Если бы мы свернули налево, там расположен семейный магнит и, собственно, центровой пятачок на Мацесте. И вот она знаменитая Лечебница Мацеста, большими такими буквами, она очень большая, с левой стороны очаг хинкали, кафе, здесь же, по-моему, спортзал где-то есть, если я не ошибаюсь, спортзал, поликлиника, лечебница. кассы, источник. В общем, надо сюда как-то сходить, поправить свое здоровье. Красиво здесь, а представляете, как здесь летом. Кто-то скажет, здесь пахнет сероводородом. На самом деле сероводородом пахнет тут не всегда. И чтобы понимали, это полезный запах, как мне одни покупатели сказали. Дмитрий, тухлыми яйцами здесь пахнет, зато это полезный запах. Вот у нас в Челябинске точно так же пахнет, только химией. Вот так вот. А если мы поедем прямо, то мы приедем на Орлиные скалы. Автобусная остановка рядом с домом. Можно выйти сюда на остановку, можно выйти в другую сторону. Здесь все утопает в зелени. Кстати, если я не ошибаюсь, запах сероводорода сюда, именно сюда не доходит. Сейчас уточним. Квартира в Мацесте с ремонтом имеет статус «Квартира». Когда-то, 6 лет назад, я эту квартиру продавал своим самым первым покупателям. Ирина, тебе большой привет. И это, кстати далеко не бизнес-класс поэтому уважаемые комментаторы у которых денег чуть побольше будьте любезны сдерживайте себя в комментариях хорошо то есть вот он приехали вот там арлины, скалы вот такое окружение здесь вот есть такой небольшой подъемчик и вот такие дома да как бы эконом класса но тем не менее повторюсь, статус квартира вот адрес лечебный переулок 2 5 данная квартира забегая вперед она будет с бонусом поэтому обязательно посмотрите видео от начала и до конца такая придомовая территория такая пальма вот так выглядит дом со стороны ну, а мы идем смотреть квартиру. Такой вот общий табур на несколько квартир. Итак, заходим в квартиру, сразу хочу сказать, она с бонусами. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Она небольшая, но тем не менее. Смотрите, как ее зонировали. То есть это вот такая прихожая. Да. Вместительный шкаф. Тут еще тумбочка с вешалкой. И вот так ее зонировали. Видите, если к вам приедут гости, а они приедут, когда у вас появится квартира в Сочи, то вы сможете вот так вот зонировать прихожую от кухни-гостиной. Вот здесь вот расстелить раскладушку. Кто-то посмеется, да, кто-то наоборот скажет, прикольно, ко мне придут гости, когда у меня появится квартира в Сочи, я смогу у себя поселить. Это совмещенный санузел. Стиральная машинка, водонагреватель. Все коммуникации центральные. Горячая вода, отопление, как вы уже догадались, вот электричество. Душевая кабина по всей квартире. Теплые полы. Повторюсь, общая площадь 24,7 квадратных метра. И сейчас скажу, какой бонус тут имеется. То есть это кухня-гостиная, кухня-столовая, как хотите. Назовите. Вытяжка, плита электрическая. Ну, правильной квадратной формы квартира, поэтому здесь нет такого, что узкая квартира, как пенал. Место под кондиционер. И смотрите, какой бонус. Как многие из вас знают, первый и последний этаж – это бонусный. Да? Почему? Потому что вот здесь вы можете сделать отдельный вход. И тут сделать пристройку. Сейчас мы обойдем с той стороны. Я расскажу еще кое-какие детали. Видите, вот это расстояние от и до. То есть, можно вот настолько, видите, да, увеличить свою площадь. То есть, с соседями в складчину вынести вот эту стенку. И тем самым, либо сделать отдельный вход, либо просто застеклить балкон. То есть, у вас будет... Вот настолько увеличена площадь. Можно все это застеклить. Вот, собственно, как-то так. Давайте, наверное, покажу еще выезд в другую сторону. Потому что там тоже есть автобусная остановка. Мусорные баки недалеко. Бегают здесь мацестинские псы. Вот здесь даже есть вот такого плана дома детская площадка имеется о как ну пешком наверное можно было свернуть налево тем самым срезать дорогу к автобусной остановке. Да. Скорее всего. В общем, мне сказали соседи на автобусной остановке 5 минут пешком. Ну да, собственно, так и есть. А это уже такой центровой пятачок, в Мацесте. Школа, детский сад, поликлиника, все это здесь в непосредственной близости. Вот он рынок, кубанские продукты. Села батарейка, хотел еще немного окрестностей вам показать. В общем, все там в непосредственной близости. Так это была квартира в Мацесте с ремонтом, и по нынешним ценам это действительно цена подарок судьбы. Стоимость данной квартиры 3 миллиона 400 тысяч, возможен небольшой разумный торг на косметический ремонт. Ставьте там дизлайк или лайк, комментируйте. А у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, до новых видео, пока!